Добрый день, это телепередача ⁇ Пока ты в Ноке ⁇ И сегодня к нам в гости попал случайный тип, обожающий стрелять по вертолетам. Блять. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы шкрябаете задницы землю? Ты кто такой, сука? Ух ты, ну если вы не настроены на интервью, то так и скажите. Ё, твою мать! Дегенерат, Мужики, чтобы не попадать в такие передряги, давайте лучше я вам расскажу, что из себя представляет новая штурмовая винтовка MedX. Вы уже догадались, что помимо сборки для сетевой игры, я вам еще предложу комплектацию и для королевской битвы. Ну и как говорится, здорово, мужские мужчины! По классике жанра начнем с базы и тезисно разберем мед. Плюсы. 40 патронов на старте. быстрая переставление зарядка и подвижность. Минусы. Урон падает уже на 8 метрах, что в принципе не совсем свойственно штурмовым винтовкам. Отдача горизонтальная очень приличная и это главный бич данной пушки. А бич 2 это конечно же прицельная секция. И вот со всем этим нам придется поработать, чтобы более-менее адекватную сборку собрать. И забегая немного вперед, хочу сказать, что будет две сборки для сизевой игры. Первая для ребят, которым еще тяжеловато дается приручение отдачи, а вторая сборка будет исключительно для уверенных в себе сайберов. Делаю умышленную паузу и говорю о том, что я заряжаю конкурс для всех любителей поиграть со снайперской винтовкой, ну или неважно с чем, о нем я расскажу ближе к концу. Материал не пропустите, охрененные будут подарочки. Итак, имея такую крошечную дистанцию, было бы неплохо ее апнуть. Рекомендую воспользоваться модулем усиленный тяжелый ствол, который помимо дистанции еще и ощутимо скорость пули улучшает. И вот играя с Мэддоксом, я это ощутил сполна. Попробуйте ради эксперимента поставить ствол с монолитным глушителем и с ним поиграть, а потом усиленный тяжелый ствол заряжайте. Разница ощущается даже на супер близкой дистанции в Time to kill. Говоря, не нужен вам этот монолит. Здесь он только вредит. По геймплею вы заметили, что у меня установлен колиматор. Это вкусовой момент. Если у кого-то сердечко начинает чаще биться, глядя на такую душку, то я за вас рад, если вам супер комфортно. Лично меня она не впечатляет. Трекинг по противнику значительно усложняет, поэтому коллиматор. Следующий модуль это быстрый приклад, который по сути является лучшим обвесом в своей категории с незначительным штрафом. Обязательно берите. А вот с боезапасом подумайте, ибо изначально у Медекса в магазине 40 патронов, но как мне кажется при не самых сильных показателях урона и дистанции этого недостаточно. Поэтому мой выбор пал на скоростной увеличенный магазин А. С ним вы получаете 58 патронов и баф к перезарядке. Смотрите, только не берите простой увеличенный магазин А, ибо разница у них всего в два патрона, а вот штрафы у последнего супер неприятные. И заключительный модуль для первой сборки – это надежная рукоятка, которая, к слову, тоже является очень удачной в своем разделе, так как имеет приятные улучшения и не кусачие штрафы, в отличие от других образцов. Но больше всего нас здесь интересует баф горизонтальной отдачи и баф к стойкости от попаданий. А еще занимательный факт, что только на этом, этой рукоятки есть небольшое улучшение вертикальной отдачи. У других ручек таких бафов просто нет. Итак, сборка по сути стандартная. Она состоит из самых удачных обвесов на данной пушке. Я уверен, что мои постоянные смотрелочи и без меня точно так же все накрусили. Не забудь, кстати, тоже в нашу компашку вступить, сделав парочку ловких нажатий. Если играешь на чили, то бери и пробуй такую сборку. Но помни, в таком виде Мэддекс представляет из себя просто обычного стандартного Средниша, которого обступает недавно ухудшенная М16 и тот же Крик. Поэтому, чтобы полностью раскрыть потенциал медовухи, тебе нужно заменить всего лишь один модуль, и это обвес режим стрельбы Эхо, который повышает темп стрельбы с каждым вторым выстрелом, да и вообще он дуплетом херачит, к Акодин в определенной сборке. Что самое интересное, на данном обвесе нет штрафов, затрагивающих дистанцию или темп стрельбы ну типа в минус. Разработчики решили проблему следующим образом. Они сделали очень сильную вертикальную отдачу, которую с трудом сможет законтролить обычный игрок, играющий Чили, в чиле в Колденус просто там минут по 10 в день. Имея хреновую вертикалку, мы полностью освобождаемся от бремени горизонтальной отдачи, которая очень хорошо проглядывается на фото же слева. Это лишний раз доказывает, что не все написанное в описании модулей соответствует действительности. Порой что-то скрыто от наших глазок. Так вот, сносит противников вторая сборка намного бодрее и интереснее. Вот теперь-то есть смысл брать медок, так как конкуренцию он может составить метовым штурмовочкам, ну такую не кислую на самом деле но все равно он уступает по некоторым параметрам. Например, то, что нельзя повесить глушитель и играть с модулем эхо. Порой из-за этого модуля очень сложно вести огонь по пацанчикам, спрятавшимся за какие-нибудь укрытия. С такой штурмовкой лучше всего играть активно и желательно на сближение, чтобы исход матча был за вами и он был супер классным. А если тебе еще больше хочется супер класса, то заходи в самое большое сообщество вконтакте по мобильной колдуше, ибо там Хоть самая актуальная информация об игре, связанная как с обновлением, ребалансом, рулетками и винтами, так и с будущими сливами и инсайдерами. В группе часто проводятся конкурсы и всякие штуки на активность. А еще не забывай затариваться боевыми пропусками или cp у Никитича. Отзывов о проделанной работе до хрена и даже больше почти что 5000. В общем, не группа а сказка, как говорится. И эта сказка ждет тебя по ссылке в описании. Переключаемся на королевскую битву, данный стволешник сейчас можно спокойно взять с пола, и как по мне он неплох при подборе определенных перков и играя на дистанции ну, метров так до 15, но все же из дропа он куда приятнее. К слову в батл рояль я его собрал по образу и подобию первой сборки для сетевой игры. Понятно, что первый отрезок с падением урона тут супер грустный, но это королевская битва. Здесь существует такой перк как дальнобойность, который улучшает дистанцию в зависимости от его градации. А понимая, что у нас второй отрезок с дистанции неплохо улучшился благодаря обвесу усиленный ствол, мы вообще не будем переживать на средних расстояниях, потому что второй отрезок с уроном достаточно хороший, ну а с дальнобойностью будет еще лучше. Ствол эхо я не стал брать, потому что в КБ челиков мы тушим намного дольше, чем в сетевой игре. А мы помним, что чем дольше непрерывно мы будем зажимать, тем выше улетит ствол и тем сложнее будет нам затрекать перемещающегося противника на дистанции. А, ну и дистанция у ствола совсем не для КБ. К тому же, брата-братья, вы заметили, что я играю от первого лица, и здесь разборки преимущественно на средних расстояниях происходят. Как раз таки из-за этого и была скорректирована сборка. Конкурс. Творческий брата-брат -брат Влад прислал стилевый тематический трек, на который тебе, мой дорогой друг, нужно сделать фрагмовик или что-то в этом духе. Не буду сейчас долго расписывать условия и правила конкурса, просто если хочешь. Чтобы я полностью вставил твой фрагмовик в свой ролик, указал везде на твой канал ссылки, да еще и денежек символически подогрел, то прямо сейчас заходи в мой телеграм-канал, смотри закрепленный пост с конкурсом, какие там условия, правила, качай трек и делай под него жаришку. Но если ты не собираешься участвовать, то все равно заходи и слушай этот разъем, чтобы соседи сказали тебе спасибо. Ну и, кстати, чуть не забыл сказать, что это был Огнянский. Напишите в комментариях, как вам данная пушка. Ну а я вам скажу, что все только начинается.